Добавлю немножко пару слов об этом <смех> мыле. Хотелось сделать под музыку, но не сдержалась душа поэта. Вот это вот мыло, а, так я перепутала, <смех> здесь должно быть сандаловое, здесь должно быть розовое мыло. Вот розовое мыло я брала совсем недавно, когда ездила на ретрит, я брала с собой вот этот кусочек, ну не вот этот, вот это вот, вот то, что от него осталось, это вот за три недели использования, каждодневного, я приехала, я еще дома им пользовалась. И это мыло, оно на всю неделю, которое оно было со мной, оно мне подарило не только приятный аромат кожи, но также очень приятный аромат комнаты, в которой я жила. А, у нас была такая одна большая комната, в которой а, были разделены а, ниши бамбуковыми перекладками а, и были знавески. Вот я в свою нишу а, положила это мыло, то есть я его туда ложила на бумажку, купалась, а, потом приносила обратно. И когда открываешь дверь в нашу комнату, Каждого, кто заходил, обволакивал нежный, приятный аромат розы. Это вот один из самых любимых ароматов из мыла мадам Хенк, который мне нравится в этой коллекции. Сандал тоже он такой специфический, но он более, более мужской запах. И Мята, она тоже такой у нее получается очень свежий, сажающий запах. И мятное мыло очень хорошо как раз-таки использовать летом, когда жарко. Оно здорово охлаждает кожу и дает легкую прохладу. И свежесть кожи на весь день. Оно не дает обильную пену, оно быстро смыливается. Это, в этом, конечно, его большой минус. Но тот месяц, который вы будете его использовать... Вы просто будете каждый день, когда будете его наносить, будете ощущать блаженство. Это как спа-процедура у себя дома. То есть мыло, которое не только очищает кожу, но он также питает, увлажняет и ароматизирует. Это то, за что и люблю тайское мыло вообще и мыло от компании Madame Heng в частности.